Доброго времени, друзья. Я, меня зовут Дэн, <SAINED> канал Activis Games, а у нас с вами продолжается... Что? Глючный аттракцион. Я ни хера не знаю, что надо делать дальше. Press Space Bar. Cool Что с, подожди, со спейсбаром что надо делать? Ебаный в рот, блядь, я понял, нахуй. Это не ТЕФ на фах. себе о, как оглушило! Я понял, пулдаун, типа, спрятаться куда-то, блять, куда? Куда было прятаться там, пиздец. Или наверх залезть. Вот оно что. Короче, здесь уже просто аниматроник с нами. все Это у нас аля начинается. бресс спейс бар нира, эту пул и А. Типа можно куда-то забраться Ну я никуда не могу забраться Ага То есть здесь я теперь не Блять. Сам себе путь отрезал Пелет, ну палеты в плане Ну, чучело там стоит Походу Чем мне с ним надо сделать? Ремайнер, фикс, багс, before release. Блядь Что-то крипово. Так кто, команда разработчиков? О, Кратос. Все, он вышел, нахуй. Я вон там что-то вижу. Это ключ. Еношки, блядь! Сука, взял ключ, ни хера себе. Ты че, охерел? Я даже убежать не успел. Станинг Энерд. Энерд это типа его так зовут? Энерд. Will give you... Блять, ну ладно, сейчас... Блять, пиздец. Ну, пошли короче это если мы от него убегаем можно бросить палеты короче тем самым застопить его пусть фонарик тухнет а ну его пока нету тихо нахуй а где он Бля, ключ теперь в случайном месте заспавнился, правильно? Заебись. Так, тут и какие-то и компьютеры. Ага. Синяя, красная, зеленая. На зеленой. Минус. Или оно не работает. Как мне с этим взаимодействовать? А мне, может, надо сначала дойти просто, дойти с ключом? Ох, сука. Блядь. Я же кинул палеты. Помимо того, что он бегает за мной Бля, вот это прикольно Сука, я всегда эти догонялки любил, фредиковские Нафовские догонялочки Нафовские догонялки, блядь Ха нахуй ключ нашел шел нахуй? Ага, его это не сильно блять, останавливает. Я устал. Я не знаю, куда мне с этим ключом идти. Бля... Полета! Хоть одна нет! <свистит> а, -а, -а блядь. Сложно. Но мы не будем пропускать, потому что страшно и сложно. Но интересно. Помни, что ты можешь выбросить вещь, нажав на Q. Мне ничего выбрасывать не надо, у меня, блядь, ни нету. Ну, от него тяжело убегать. Блядь, максимально тяжело. Сука, такой он мерзкий. Надо найти отверстие для ключа сначала. сюда Инсерт id card кайл what's up с i saw you lost your id card so if you want to take mine every time you get in here i got it there my id card oh. на нем что ли Она на нем, что ли? Подожди, надо еще раз вернуться, я не досчитал. Бля, вот почему нельзя начинать сразу в комнате? Майди карт из деск на моем компьютере. Ну, на моей доске, на моем компьютере. Эдриан-деск. А, а нам нужно найти доску, короче. Сэм-деск. Это не та доска. Короче, рабочую доску надо найти. Кого? Кайла. Нет, стоп. Тому, кто отправил. Джона. Рабочая доска Джона нам нужна. Джон деск. Так, тут тоже что-то. Плюсики-минусики. Это видимо next, next. Это Льюис. А -а -а. Райан. Прокозябра ебучая. Там была доска Алекс Мануэль Брэндон А это кто? Патрик, блять А где Джон? Сьюзи Где доска Джона? Так, какие-то другие штучки. Тих, там что-то можно было взять. Монтировка. Сука! Ой, как он меня кошмарит! Ладно, будем сейчас кусочками, короче, делать, потому что это пиздец. Очень много времени можно потратить на то, чтобы вот, короче, на эту вот беготню. Блять, опять сначала! Короче, я начинаю на паузе. Короче, короче, я нашел. Пол Джона. Вон он там. И что? Где карточка? Или каждый раз новый стол? Что там написано, я не вижу. Так. Да блядь! Сукин, ты сын! У нас почти получилось. блять. только я вот не понял, что с карточкой надо было делать. Или лом был нужен для этого. А, наверное, нужно взять лом, чтобы вскрыть стол. Точно. Ладно, погнали еще разок. Так, но стол где-то в центре был. Но без лома мы не можем вскрыть стол. Ездец. Сейчас бегай лом ищи теперь Но игра конечно Блять дает просраться Самое главное найти лом Сьюзи Деск Так тут лома тоже нету Может здесь не, ни хрена. Бля, вот почему... О, папа. па Здорово. Ублюдок. Так, он ушел. Тут нету. Ага, вон он ходит. Тихо. Да ты охуел? Что ты по кругу ходишь? Фил вон отсюда. Но он меня не видит, но он... Может и развернуться в любую секунду. Я тут лома нету. Так, ключ вижу. Вон Джон Деск. Блять. Пошел нахуй. Спринг-трап ебаный. Блять, я потерял стол. Да клади ее бля, стол был у меня в руках Но лома не было Я устал Ну все, блядь, он нас сейчас поймает Ну вот без лома не вскрыться дело Блять, где лом? Почему, когда я нашел стол, я не могу найти лом? Блять. Я устал. Ладно, погнали, сейчас еще раз будем искать лом и искать стол. Короче, я нашел лом. Сейчас осталось только аккуратно добраться и забрать карточку. Если это чуть по покабра, не будет нам мешать. Но стол тут вот он там он по той стороне Вон он Тихо Вон он идет Тихо Ушел Он там за шкафом Так он назад идет да ты задолбал Тихо Сука, я только-только лом нашел Пошел нахер Так, слева Уходи, тихо Лом выбрасывай, бери карточку. Блять, Блять, вот это гемор Вроде бы по этой стене. Ага. Вот и дверь. Что-то заработало. Надо теперь вот эти штучки, видимо, сделать. Три и найти ключ И дверь с выходом откроется Давай кому тут спрячемся Может у нас не заметят Но где вот эти стоят я знаю Сука на пиздец Он долго ходит у меня в правомухе Как будто на месте топчется я ушел Смотри-ка Синяя, крас... Синяя, синяя, красная А, нужно найти Нет, это не та Мне нужна синяя с красной Синяя, синяя, красная ну, не синяя а голубая голубая красная он-то да это она только надо как-то ее перевернуть подожди а нет это не та плюсом вниз минусом вниз ага. значит скорее всего вот нет не это красная красная синяя голубенькая голуб... короче голубенькая которая это синяя она мне нужна красная а, но ж не факт, что оно может быть здесь, правильно? Блять, он идет Ну он же не должен сюда зайти Хотя мне кажется, вот эта красная штука Это его маршрут Нет? Жесткий ублюдок Голубая, голубая, красная Да таких нету здесь Я так понимаю, это надо искать, значит, теперь Ладно а... а, стоп А здесь надо голубая, фиолетовая, синяя, плюс внизу Плюс внизу Плюс внизу Здесь плюс сверху Мне нужно, чтобы плюс был внизу Голубая, фиолетовая, синяя Стоп Минус сверху, чтобы был Так, а тут везде плюсы сверху Вы что, охерели? Значит, здесь я могу только одну достать Вот эту Салатовый, голубой, красный Плюс сверху Салатовый, голубой, красный Салатовый, голубой, красный Вот он Только его одного могу здесь поставить. Правильно? А остальные надо искать, потому что здесь с минусами ничего нет. Тут все плюсы кверху. Или это мне надо вообще по всему комплексу их собрать? Одна вот тут, я знаю. Блять, трап ебучий. А вось повезет. А, блядь, ты ебаный ты шашлык. Сука, не повезло, блядь. Я надеюсь, не надо будет сначала все это делать. Ну, типа я дверь открыл, должно же было быть какое-то сохранение. Отлично. Ага, теперь они все разных цветов. Здесь опять только плюсы сверху мне нужен желтый синий розовый желтый был бы сверху так вот этот похож но это не он вот он вот этот мне нужен и надо бежать в следующую сейчас только близко нахуй. прям вот тут или шаги отдаляются. Не, они отдаляются. Отдаляются. Вот так. Блять, я привлек. Внимание! Блять, прямо в него забежал. Да, Ничка, прекращай эту хуйню. Бля, серия будет максимально крутая. Ладно, давайте сейчас сам попробую на паузе. Потому что, ну, тут просто-просто бегать. Ну, это скучно. Короче, попытка миллиард непонятно какая-то. И до да, меня доперло, что, короче, вот эти все перевертыши это всего лишь не перевертыш. Это надо просто вот так вот снизу вверх смотреть. Короче, зеленая. Плюс сверху красный, желтый, желтый. Блять, тут все красные, желтый, желтый. Вот она. Блять. Нефту поставил. А, ему похер. Надо же было поставить в зеленую Вот зеленая Так, теперь голубенькая Сука Назад идет Короче, сейчас вот таким вот образом мы, короче, это все сделаем И я думаю, все будет супер Нужна зеленая, красная, голубая Только чтоб плюс был сверху теперь Первая зеленая Зеленая Красная, голубая Я таких пока не вижу Вот это что ли? Да, вот она Это в синюю Отлично И теперь в красную Красная, синяя и желтая Это голубая Красная, синяя Красная Синяя Желтая Опа! Один есть Один есть Вот печа... Печально то, что нельзя сохраниться Блять. Где он там ходит блять он идет на меня пошли пошли ту искать тогда пока он бегает здесь мы найдем у которой ключ ключ нам нужен обязательно Блядь. вот он. Ну, ключ я брошу здесь так красная синяя зеленая зеленая вот она. Но а, не, не та, не та. Стоп. Вот это. Это в красную, а, в зеленую, фиолетовый, фиолетовый, желтый, фиолетовый, фиолетовый, желтый. И в синюю, розовый, розовый, фи... розовый, розовый, голубой. Вот это. Отлично. Переберем ключ и посъебам отсюда. Блять, он где-то там. Надо сейчас кругалями оббежать его. Пока он будет по той части ходить. Я не знаю, сколько я попыток потратил. Очень много попыток потратил. Так, смотрим быстрее. Красная. Давайте синяя. Голубая, голубая, желтая. Голубая, голубая. Ну, загорись, нижняя, синяя, не то. Голуб... Вот она. Голубая, голубая, желтая. Это синяя. Так, зеленая. Салатовый, салатовый, голубой. Блядь. Прячься нахуй. Бля, осталась последняя. идет. Я надеюсь, он нас не заметит, потому что это пиздец. Столько попыток было потрачено. Я даже успел, я успел э, еду приготовить, там э, лампочки включить. Что я только не делал. Это по времени просто Андрил сколько занимает? Блин, он прям за спиной ходит. Пожалуйста, уйди. Вот он прям здесь сейчас. Почему он не уходит? Неужели придется выходить и бежать? Бля, он же не забагался? Или он просто кусками патрулирует? Походил здесь, потом ушел в следующий Короче, на паузе постою, подожду А там посмотрим, что будет Стой Пауза не понадобилась так салатовый салатовый вот он это в зеленый красный нужен салатовый синий желтый салатовый синий желтый вот это что ли нет салатовый синий желтый это красный Тихо. Блять, вон. Он. Сюда идет. Блядь, сам себя в ловушку загнал. Тихо. Сука, этот свет, это пиздец. Я за него не слышу, как он ходит. Вон он ходит. Надо прятаться. Пиздец, напряжение. Так, он идет. Я надеюсь, сюда он не зайдет. Салатовый синий-желтый. Салатовый-сине-желтый. Ну, салат, это салатовый-синий-желтый. В красную. Нижняя-желтая. А верхняя какая? Салатовая. Главное не заблудиться в том, где я сам хожу Тихо. Почему неправильно? Я не понял Это ж салатовый, синий и желтый Какого члена? Блять. Вон он там ходит Но он патрулирует сейчас эту часть, правильно? Да, вон он идет Вот это просто максимум напряжения Сейчас будем смотреть если он отсюда выйдет будем уходить в красную сверху салатовый по центру синий снизу желтый что не так Давайте-ка на паузе это сделаю и вернусь Короче, получилось все собрать Осталось найти, блин, ключ Который я не знаю, где он Специально не включаю фонарик, чтобы ключ подсвечивался Потому что он подсвечивается Ключ Теперь осталось проскочить Тихонько Через этого уебка. Мы спаслись Да? Или еще нет? Что здесь надо делать? Ага Тут на досках что-то написано Ну, сюда он не ходит Первое Зайти в фасбир, Попасться в Фредди Получить инъекцию а, тебя берут, тебя из тебя, тебя то закидывают в какие-то батарейки Потом из тебя делают какую-то молекулу Робот плюс голова получается человек Седьмое, ты отдаешь кому-то какое-то письмо, блядь, что? Чего, блядь, вы сумасшедшие или что? Так, осталось разобраться, что делать в этом помещении Meeting notes Это мне нужно что-то брать сейчас будет? Или мне с этим теперь нужно выйти отсюда? Ну, это, я так понимаю, человек лежит Бля, какая жесть А, нет Митинг Нотс Про Ванессу Мы это читали уже Или это про... А, стоп, наверное, просто дверь с выходом открылась. Ну а выход где? Не здесь? Короче, ладно, буду думать сейчас. Что-нибудь найду, я думаю. В общем, походил немножко, походил. И смотри, что нашел. сетку. Короче, на досках, как я понял... Просто цикл того, как сюда закидывают людей. То есть смотри. Когда смешивают аниматроника с кровью, получается человек. И он приглашает следующего человека сюда. И так по-новому. То есть получается, наш друг, который нас сюда пригласил на аттракцион. него с ним сделали то же самое. Achieving complete. More than sense. Remnant теория. Video subject extraction of Element by Human. Extraction Шаг нулевой. И это Living Body. О! Это. Это человек. Find an arm Wayne. Wayne. Хотя она не совсем похожа на человека. это Венни, да? Или как ее? Венни. Венни, так может это про нее и говорится? Про Ванессу это? Она есть в Венни? Ванесса Эдисон Мертинс Пациент блять, может это она и есть? Это Венни? Open the back Открыть жопу? Да ладно, блядь взять экстракт ой-ой-ой как кроваво ну это уже не страшно я уже накричался здесь но это типа костный мозг но сюда по жидкости походу да закончить процедуру пиздец У меня нет слов от того, что я сейчас увидел Мне нужно, чтобы он ушел, и я пошел искать дверь Но дверь будет возле какой-то стены Это 100% Блять, уходи уже, а? Он у меня прям в голове шагает он, он, он, он, просто не хочет уходить Он, ему, ему по кайфу Пошли искать дверь Смотрим по стенам сейчас А, блять Долго искать не пришлось Что-то будет? Короче, я так понял, вот эта вот Венни, она из... Я что, я почитал, и Я так понял, это она создает аниматроников. А у меня больше нет ничего. Они есть. Ебать ты криповый. Можно туда пойти. Можно сюда пойти. О -о -о. Я предлагаю это оставить на следующую серию. Мне кажется, это будет по кайфу. Потому что это просто по ходу Фредди... Наш любимый вентилятор, либо это наш любимый охранник. Короче, посмотрим, что оно, как оно будет и как вообще что будет происходить. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, на ТикТок, на Instagram, Заходите в наш Дискорд сервер. Комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Обязательно подписывайтесь. Это самая большая поддержка для меня будет. Вот, Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие. И всем пока.